Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, как же я стал владельцем БУ рынка, и не только, ведь я захватил практически всю территорию, на которой как раз таки расположен данный БУ рынок, ведь помимо него, мне принадлежит еще вот этот вот Макдональдс, ну конечно не сам Макдональдс, а именно аренда автомобилей, которая находится непосредственно в этом здании, в котором кстати проходит до сих пор крутейшая акция, о которой я тебе сегодня расскажу еще раз поподробнее. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда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 ссылочка есть в описании ну а сам я играю на 0 сервере Барбиха успенская скачивай игру по ссылке в описании ну а также регистрируйся на 9 сервере не забывай вводить мой ник при регистрации мистер карпаччо также вводи мой ютуберский промокод хэштег карт ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне желаю тебе удачи и приятного просмотра начнем с того что данный бизнес конкретно был рынок нам добавили не так давно и на тот момент у меня уже имелась аренда авто как раз таки около этого был рынка и как только добавили данный бизнес блин честно говоря я им загорелся но к сожалению я тогда не успел продать торговый центр и соответственно не смог поймать данный бизак потому что у меня всего два слота и они оба заняты поймал его тогда другой человечек я предлагал ему поменяться он отказался я думаю ну да ладно черт бы с ним и уже подумывал продавать данную аренду авто и приобрести себе аренду авто у торгового центра мне очень хотелось иметь два бизнеса в одном месте но до этого тоже руки как -то не дошли. В конечном итоге тот человек, который поймал бизнес, отлетел за какие-то нарушения в бан и естественно данный безак ушел на слет. И как всегда я опять так и не успел продать свой торговый центр. Но мой близкий знакомый Бенджамин Апокалипсис, тоже ютубер, наверняка ты его уже знаешь, сказал мне, что идет на слет данного безака и готов в дальнейшем со мной поменяться на мой торговый центр с моей небольшой доплатой, а именно в 30 миллионов рублей. что довольно здорово. Ведь финка у торгового центра миллион четыреста тысяч в сутки, а у БУ рынка полтора миллиона рублей. То есть на сто тысяч рублей больше. За это он и попросил доплату в 30 лямов. У меня на балансе достаточно огромное количество денег, так что 30 лямов для меня никакой роли особо так-то и не сыграли. И соответственно, с огромным удовольствием я согласился на все это дело. И в конечном итоге мы решили поменяться. Все сделали по правилам, позвали админа четвертого уровня. Перед данному админу сначала оба своих бизнеса, также я передал доплату в 30 лямов, в общем говоря, провели сделку по всем правилам. И буквально вчера, примерно в 5 часов вечера по московскому времени, я стал владельцем данного БУ-рынка. Наконец-таки у меня два топовых без АК в одном месте, два довольно известных, довольно посещаемых бизнеса. Самое смешное, наверное, всей этой ситуации, то, что Бенджамин словил данный БУ-рынок в свое время всего-навсего за 43 миллиона рублей, у него совершенно не было никаких серьезных конкурентов. но ну и обменявшись с ним в конечном итоге на торговый центр с доплатой в 30 мультов, получается такая ситуация, что и у него появился торговый центр всего-навсего за 13 миллионов рублей. Довольно смешная ситуация, не правда ли? Ну и как-то успел заметить, вот эта вот аренда авто по-прежнему принадлежит мне. Я уже делал видос по поводу акции, которую решил провести в данной аренде авто. Я вложил огромное количество денег в данную аренду, не считая покупки самой аренды, я туда вбухал порядка 200 миллионов на крутые электрокары, чтобы когда ты арендуешь у меня автомобили, не задумывался о их заправке бензином. Ну а также соответственно я их все прокачал, как изнутри, так и снаружи. Все тачки имеют крутой винил, некоторые имеют даже не он в дальнейшем я думаю поставлю не он абсолютно на все автомобили Ну и сама суть данной акции в том что я уже примерно три недели сдаю все эти тачки в аренду буквально за один рубль 1 рубль в час данный бизнес мне сейчас приносит минимальную финку в 300 тысяч рублей ну и плюс там что набегает по одному рублю какие-то копейки как я уже говорил ранее денег у меня на проекте более чем достаточно у меня достаточно имущество достаточно самих вертов достаточно аксессуаров Домов и автомобилей. Безаки, которые я хотел, у меня оба есть. Теперь можно сказать, вся территория БУ-рынка, ну практически вся, принадлежит именно мне. Был бы у меня третий слот, я бы еще выкупил бы и лавку, которая находится около этого БО-рынка. Но, к сожалению, на Барвихе лишь доступно два слота под безаки. Но я считаю, уже довольно круто. В общем, такая вот небольшая, но интересная, приятная для меня новость. Надеюсь, ты за меня порадуешься. Ну а я продолжаю свою акцию для тебя, сдавая все свои авто автомобиля в аренде авто на бу рынке по 1 рублю, и пока что я не планирую заканчивать данную акцию. Так что следи за данными автомобилями, следи за тем, когда время закончится и успевай словить себе крутой электрокар всего за 1 рубль в час. Ну а пока что у меня на этом для тебя все. Ну а я тем временем буду продолжать фармить свою финку и думать куда же мне все-таки потратить свои миллионы. Свои идеи пиши в комментарии. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится